Всем доброго дня, с вами Алексей Федорцов. И в этом видео я хотел бы поговорить подробно о преимуществах платного трафика и бесплатного. Вкратце, да, о чем будет речь. Сейчас рассмотрим варианты, довольно самый распространенный вариант, потому что их огромное количество как и бесплатных каналов привлечения, так и, так и платных каналов привлечения. Наверное, все-таки платных намного больше, чем бесплатных, хотя, может быть, я ошибаюсь. И основное их преимущество одного от другого. Давайте начнем с бесплатного трафика, да, и рассмотрим такие варианты бесплатного трафика, как, ну, во-первых, рекомендации, та самая сарафанка, по которой большинство бизнесов, особенно малых бизнесов, да даже и средних бизнесов, сейчас работают. Время от времени пробую что-то новое, а то и не пробую совсем. К этому бизнесу относятся те предприниматели, которые либо делают все самостоятельно, либо у них ограниченный штат сотрудников и они в принципе ну, из-за этого отчасти да, не могут расти, то есть не могут получать дополнительную прибыль. Они работают, как работали по старинке, минимально вкладываются в рекламу, иногда повыше доход у них, иногда средний, иногда поменьше. Но это их устраивает, пока... Не придет какой-то коллапс, да, то есть, как показывает такой вид бизнеса, не имея подушки безопасности, быстро терпит крах при наступлении каких-то внешних обстоятельств, либо сокращает полностью издержки, качестве какого-то штата сотрудников и делает все сам, если что, все время своими руками, что, согласитесь, не так уж и похоже на бизнес, да, то есть это уже Такое кусарное ремесло, ремесло происходит. сарафанк да? И дальше идем по степени возрастания ручного труда. Кроме сарафанки, что мы можем использовать в качестве бесплатного трафика? Да? Это все, что мы можем сделать самостоятельно. Начиная, если у вас офлайн бизнес, то это начиная от банально расклейки листовок который до сих пор кто-то занимается, и по которой до сих пор приходят клиенты, а подчеркну, этот метод работает а, в офлайн бизнесе который находится на районе, да, и к которому могут прийти, увидев это рекламное объявление. То есть по всей России этот а, сегмент работать не будет. Но, что далеко ходить, у нас сейчас в работе а, клиент, а, который ранее работал только по офлайну. А, и с этого года перешел, перешел в онлайн, и сейчас с нашей помощью уже более 60% трафика и продаж проходит именно с онлайн. Мы подключили таргет Инстаграм, таргет ВКонтакте, пробуем Яндекс.Директ. Типичное представление данной ситуации. Далее, все, что касается ручного размещения каких-либо материалов на каких-либо ресурсов. То есть вы можете получать бесплатный трафик в каком-то количестве, просто размещая свою информацию на досках объявлений. Это, наверное, уже более устарейший способ. Сейчас все можно размещать на досках объявления ВКонтакте, на бесплатных аккаунтах Юлы, на бесплатных ваших личных аккаунтах Авито. И если вы смотрите, что оттуда что-то работает, вы пытаетесь завести новые аккаунты и масштабировать это своими усилиями, это называется бесплатный трафик. Ну, может быть, вы своего знакомого, если у вас малый бизнес, да, либо а, возьмете какого-то подрядчика на эту услугу, а, приплачивая немного денег, а то и вообще бесплатно да, сотрудник будет у вас а, обязан это делать. Что является неплохо для старта бизнеса. Опять же, если у вас бизнес, который нуждается в росте, такой способ привлечения клиентов малоэффективен по той причине, что тратится много времени, много ресурсов, и результат не такой большой. Идем далее. Всякие площадки, на которых вы можете искать клиентов, размещая информацию о себе, а также откликаться на запросы, Которые выставляют на так называемые лоты, которые выставляют пользователи, которым нужна эта услуга. Это касается площадки, которая появилась примерно год назад. Это Яндекс.Услуги, всякого рода телеграм-каналы, если вы оказываете услуги удаленно, в том числе это влияет. Тот же самый кворк, фриланс, если вы какой-то исполнитель, который может сделать что-то удаленно, и даже в своем городе, площадка Profi.ru тоже туда относится. Здесь вы также откликаетесь, либо размещаете свое предложение, на которое иногда приходят заказчики. Там есть и платное продвижение большинство из них, кроме Profi.ru. И вы постоянно коммуницируете с потенциальными клиентами для того, чтобы выбить сделку. То есть это такая лидогенерация наоборот. То есть вы обращаетесь и пытаетесь в холодную больше закрыть этих э, потенциальных клиентов. И аргументация в этом случае в основном служит цена. Да? Цена, сроки и размер вашего портфолио на данной площадке. То есть насколько вы прокачаны, специалисты и так далее. Опять же, если это касается среднего бизнеса, то э, вам это направление, да, будет скорее отягощать вас, потому что заказов оттуда приходит не такое большое количество, и этот, э, затраты этого времени будут работать на окупаемость. Э, преимущество очевидно, да, то есть вы можете и самостоятельно, если у вас малый бизнес, если вы сам на себя работаете, вкладывать в это время свои и ресурсы. Э, возможно, иногда покупая продвижение на этих площадках, в качестве эксперимента скажу, что мы размещали аналогичное предложение на площадках с хорошим УТП и не получали достаточно отклика, чтобы окупить вложение в продвижение. Ну, грубо говоря, полторы тысячи мы заплатили за продвижение и не пришло ни одного лида. Ну, были какие-то отклики, да, но лиды в качестве тех, с кем можно уже поработать, поговорить и продать им не приходило. Возможно, в вашей нише немного другая ситуация, но тем не менее. Кстати говоря, а что касается Яндекс-услуг, это довольно потенциально большая площадка, в которой встречаются довольно большие заказы. Но, опять же, если вы не знаете средства автоматизации этого и масштабирования, то есть если у вас там один, два, три аккаунта, а не 20, 30, 40 на один город, и вы не знаете, как это сделать, масштабировать, то вам придется все это руками делать, руками отвечать и все время быть на связи, то есть, опять же, минусы очевидно, да, вы тратите большое количество времени для того, чтобы а, получить заказ. Если вы работаете сам на себя, то в этом случае это один из каналов трафика, который вы можете использовать. Если у вас компания, и... то таким образом вы вряд ли обеспечите поток а, заявок, а, который будет окупать а, ваш персонал и так далее. Едем дальше, да. Это основные каналы трафика, которые можно использовать бесплатно. Да. Я уже не говорю о холодных звонках, да, но они тоже имеют место быть, и вы можете в холодный звонить сколько угодно, используя опять же в свое время и деньги. Перейдем плавно к платным каналам трафика, им их преимуществам. И в принципе перечислим. Несколько из них, да, которых, с которыми мы все время работаем, как, с, за которыми, за настройками которых к нам обращаются и так далее. А, таргетированная реклама Instagram, таргетированная реклама ВКонтакте, ТикТоки, а, контекстная реклама в системах Яндекс Google Куглбордс, то есть всем известны. В том числе и дополнительные площадки, такие как платное продвижение на Авито, на тех же Яндекс услугах масштабирования, да. а, редкие такие системы, как реклама в редких системах, как MyTarget. Вот. Также платное продвижение на юле, всяческого рода рассылки, в том числе и голосовые, да, то есть в нашем случае мы, получая заказ, работая по большому городу, либо по всей России, возможно, зарубежной, мы используем автообзвон вместо холодных звонков и получаем от 32 рублей лид, с которым можно уже общаться о дальнейшей сделке. И основное преимущество оплатных каналов это, естественно, время. То есть вы выигрываете большое количество времени, не занимаетесь той прослойкой, в которой вам нужно еще что-то сделать руками, потратить свое время для того, чтобы сформировать предложение для заказчика и вывести его на то, чтобы он передал вам свои контакты, чтобы пообщаться. таргетированной рекламе, контекстной рекламе, во всех видах этой рекламы, которую я назвал. Вам необходимо иметь какую-то посадочную страницу, будь это лид-форма, будь это ваше сообщество ВКонтакте, которое, естественно, создается бесплатно и при должном оформлении, которое можете сделать и вы самостоятельно, да, в вашем аккаунте Инстаграм, вы можете получить с помощью таргетированной рекламы, рекламы достаточное количество трафика, чтобы по сравнению с бесплатным трафиком удвоиться в несколько раз, а в некоторых случаях и в десятки раз. И даже вот У нас много таких примеров, когда собственник бизнеса пытается перейти от бесплатных каналов трафика к платным каналам трафика, обращаясь к нам, и получив в десятки раз больше рядов, чем он привык обрабатывать, он теряется, и ему нужно какой-то темп нащупать, чтобы он мог либо сам это обработать, либо нанять человека, который обработать может. В любом случае мы даем рекомендации, да, что понимая ситуацию, когда к нам, к нам заказчик приходит именно с такой ситуацией, мы предупреждаем, что ледов может быть сильно много. Да, то есть горшочек не вари ситуация, она имеет место быть. И тут, чтобы не сделать хуже, да, нужно грамотно корректировать количество обращений. И мы даем с своей стороны рекомендации по продажам, по обработке и так далее, по CRM-системам, если это необходимо в данном случае, по некоторой доли автоматизации. И если у заказчика располагает бюджетом и каким-то штатом персонала, на который мы можем все это настроить, то продажи идут хорошо. Если же собственник один пока обрабатывает заявки, то это более медленный процесс и он более растянут во время. Но в любом случае результаты в продажах возрастают в разы. То есть второй плюс платного источника трафика, любого да, из перечисленных и дополнительных, хоть это будет платное продвижение видео ваше на YouTube, если это скоррелируется с вашей целевой аудиторией, то вы можете получить единицу времени в разы больше обращений. И суть в том, что если пересчитать на рубли ваше время, то есть учитывая то, сколько вы зарабатываете, если вы пересчитаете, сколько своего личного времени вы в час тратите на то, чтобы продвинуть это бесплатно, какими-то бесплатными методами за свой счет, и в пользу платного канала трафика, вы посмотрите, что при, примерно одинаково получается, что вы время свое тратите на бесплатные способы предложения, а в платных способах вы то же самое тратите за а, стоимость льда, а иногда эта цифра меньше в разы, да, то есть стоимость льда оказывается вам гораздо меньше. А, ну, приведем пример такой, что м, вот наш заказчик, который, который продает обувь оптом, а для того, чтобы ну, проанализировали целевую аудиторию, работали с... А, его потенциальными клиентами и в секторе B2C, то есть он продавал частным лицам, да, и ему понадобилось продать склад, и тут целевая аудитория была уже B2B, да, то есть другие бизнесы, магазины, какие-то склады, которые были заинтересованы в покупке его товара. Проанализировав аудиторию, мы поняли, что таргетированная реклама тут зайдет подольше, да, а наша задача была максимально быстро это сделать, то мы предложили сделать э, обзвон, э, составили скрипт, записали сообщение правильное, э, настроили передачу заявок в его CRM-систему, с которой он заработал, которую мы тоже ему настраивали, и запустили авторассылку. В итоге а стоимость льда в среднем была 63 рубля, он получал, получил около 60 обращений и распроял весь склад. Получив, по-моему, оборот в районе 300 тысяч рублей. Да, в районе 300 тысяч рублей звонки обрабатывал менеджер, и очень все это быстро реализовалось. Это один из примеров, в котором платный трафик дает результат в разы больше, чем если бы менеджер его самостоятельно обзванивал, эту базу по телефонным номерам. Вот. Один из примеров. Отвечая на некоторые вопросы, которые могут возникнуть у вас, если вы смотрите это и, в принципе, с этим не, когда не работали, да? то есть, да, есть определенная сумма денег, которую вы должны заплатить специалистам. Я сейчас говорю не про свою компанию, да, не обязательно нам это платить. Это видео как ликбест такой. И есть сумма рекламного бюджета, которую вы должны потратить на то, чтобы... Получить результат и конвертировать его в продажу. Тут нужно четко знать свои цифры и понимать, какая у вас будет окупаемость вложений в рекламу. И вы, в принципе, до момента начала сотрудничества с кем-либо по платному трафику должны четко понимать свою воронку продаж. Да? А, то есть какая у вас конверсия в продажу? Кто обрабатывать у вас будет заявки, какая у этого человека либо у отдела продаж, либо у конкретного человека у вас конверсия в продажу. То есть в большинстве проектов наших конверсиях продажу у собственника колеблется от 30 до 60 Если у вас понятное предложение и хорошая продукция, которая с вашей целевой аудиторией нужна, то собственник может продавать это от 40 до 60 Это великолепные продажи. Средний менеджер по продажам может продавать от 12 до 25 в сделку с лида. Соответственно, вам нужно просто посчитать, какая у вас конверсия. Ну, это по вашей выкладке выгрузке, откуда-нибудь по вашим выпискам в блокноте, смотря где вы ведете свою клиентскую базу. Вы можете увидеть, сколько обращений у вас было, сколько сделок было закрыто и получить конверсию в продажу. Ну, Это довольно легко сделать, да? это просто техническая часть вопроса. Если вы продаете с мобильного телефона, выгружаете все обращения у вас по мобильному телефону. Если вам обращаются куда-то в WhatsApp, в Instagram, куда-то еще в вашу группу ВКонтакте, либо на сайте с SEO, кстати, SEO-продвижение, один из методов бесплатного трафика, если вы сами этим занимаетесь, конечно же, да? а если платно, то, пожалуйста, тоже платный трафик. То есть вы берете все обращения, и количество сделок совершено за этот период, и вычисляете процентное соотношение. Также э, вы видите здесь, э, сколько вы получаете с определенного количества обращений, с бесплатного трафика, который у вас был, либо с каких-то платных каналов. Соответственно, подходя к работе уже со специалистами э, за перешку, э, вы должны будете раз, за, заложить рекламный бюджет. Ну, По поводу рекламного бюджета, который э, будет выходить, стоимость одного лида, Uh, это вам нужно обратиться к специалистам, которые просчитают, да, допустим, мы рассчитываем предварительный медиаплан по любой рекламной системе с учетом конверсии сайта, если он есть, с учетом целевой аудитории, конкуренции и так далее. Мы стараемся все эти данные предварительно вытащить и хотя бы в среднем, либо по своему опыту определить, да, примерную стоимость следа хотя бы для себя, потому что нам необходимо понимать, сможем ли мы вложиться в те KPI, которые вы закладывайте в проект, и мы задаем в первую очередь вопросы, да, какая у вас конверсия в продажу, что вы понимаете, прогнозировать какой-то результат. И а, зная эти цифры, а, зная конверсию вашего сайта, да, куда будет направляться трафик, а, среднюю по посмотреть по Яндекс.Метике, по Google Аналитике, это не составляет труда, это должно входить в компетенцию тех специалистов, которые этим занимаются, да, или дать им проанализировать какую-то рекламную кампанию, которая у вас ранее работала. И потом вы получаете эти две конверсии одна конверсия в лида одна конверсия в продаж и вы смотрите сколько лидов по какой средней стоимости переходит в продажу и смотрите вычисляете очень легко какая стоимость сделки у вас выходит если стоимость сделки приемлемая для вас то вы должны заплатить специалистам и начать с ними работу если стоимость, естественно, параллельно, получая отчетность от них, еженедельную, там, либо ежедневную, как договоритесь, и в какой необходимости нужно э, так часто предоставлять, э, вы будете отслеживать эти показатели. И если вас все устраивает, то надо продолжать вкладывать в этот канал. Э, если на каком-то этапе происходит загвоздка, то есть вы видите, что конверсия в продажу проседает, либо конверсия на сайте вашем проседает, либо, то есть конверсия льда проседает на какой-либо посадочной странице или площадке, да, которую, которую у вас есть, либо которую вам сделали под речь, то надо грамотно это коррелируя, в том числе взаимодействовать постоянно с теми людьми, с которыми вы работаете по трафику, ну и по посадочным страницам в том числе. Вот. Ну и посадочной страницы может в принципе не быть, если у вас канал трафика, допустим, такой, как я уже приводил пример, это автообзвон. Да? Тут у вас будет конверсия самого сообщения и а, конверсия в со всей базы, которую вы обзваниваете. Стоимость следа у вас уже на этом этапе будет обрисовываться. И вы должны грамотно, оперируя этими показателями, дальше продолжать работу с платным каналом трафика, который вы выбрали. Вот, в принципе, и основные преимущества, основные моменты, которые стоит учитывать при работе с платным и бесплатным трафиком. Я не имею ничего против, против бесплатного трафика, если вы находитесь на уровне начинающего предпринимателя, работайте сами, либо у вас минимальный штат, один-два человека, да, которого вы обеспечиваете. И тут вы ищете заказы, как можете, потому что у вас с рекламным бюджетом, скорее всего, проблемы. Вот, если у вас есть рекламный бюджет, либо вы думаете, чтобы его выделить, либо у вас есть четко в той сумме, которую вы получаете, вы понимаете, что можете дополнительно выделять средства, то, не сомневаясь, делайте это. Еще один момент. Еще один момент, который довольно важный, и об которой спотыкаются начинающие предприниматели, потому что вот это видео конкретно, оно для них, для вас, если вы э, только начинаете бизнес, да, предпринимательскую деятельность, либо какое-то время работали по сарафанке, э, генерируя хорошие кейсы для себя, да, которые приводят клиентов вам по сарафанному радио, и хотите сейчас э, включиться в работу с платным трафиком, то вот э, этот момент очень важный для вас. Да? Бывает очень часто, когда э, вы не имеете опыта работы с какими-то либо подрядчиками, вы начинаете искать э, и попадать на какого-то специалиста. В большинстве случаев в, э, вы в первую очередь обращаете внимание на цену, на стоимость этого сотрудника, да, либо удаленного э, подрядчика, фрилансера, либо компании. И, может быть, вот на фрилансе, допустим, стоимость настройки таргетированной рекламы в Instagram может колебаться от 5000 рублей до космических 60 тысяч рублей, в зависимости от ниши, от вашей ситуации, да, в зависимости от компании, с которой вы работаете. И, естественно, вы из предложенных вам предложений да, выберете то, которое вам оптимально по цене, и будете смотреть на релевантность специалиста, который с вами общается. Да. Сколько у него кейсов и так далее, ну то есть есть ли вообще информация. Кстати, еще одна большая ошибка это не смотреть портфолио специалистов или компаний и без наличия каких-то подтвержденных отзывов делать выводы о начале сотрудничества. Вот тут я советую притормозить и пород горячку, потому что очень много начинающих специалистов, которые все-таки научились хорошо себя продавать и делают это не задорого. Вы попадаете в ловушку дешевизны и э, очень часто, по нашей статистике, когда, которую нам потом она рассказывает, клиенты, которые к нам обращаются э, после встречи с такими специалистами, э, э, вы получаете отрицательный результат. Отрицательный результат в потраченных деньгах, отрицательный результат в потраченном времени и отрицательный результат в негативе, который вы начинаете получать в процессе работы с каким-либо специалистом, потому что работа, мягко говоря, результаты вас не устраивают либо процесс работы, либо результат, либо то и другое есть. Не говоря уже о том, что есть мошенники, которые просто берут предоплату и исчезают, потому что дешевизна вас привлекла, и это большая часть именно вот для тех, кто только-только начинает свой путь в платный трафик то здесь нужно быть аккуратным. И что я хочу сказать? Я хочу сказать, что к работе с платным трафиком и со специалистами нужно подходить пошагово и нужно подходить основательно. Потому что один специалист и один рекламный какой-то канал, если у вас не получилось, то не факт что он не работает. Это значит, что вам просто могло не повести. И как пример приведу один из, одного из наших клиентов, вы можете посмотреть в отзывах на моей странице, да, Павел Юркевич, замечательный человек, мы работали с ним в прошлом году, у него магазин кофе и сладостей, и второй бизнес у него это по продаже техники Xion магазин, да, в торговом комплексе в городе Сарат. И у него был такой подход, да, он поработал с одним специалистом, поработал с другим специалистом, там нашел сначала на фрилансе. Нашел на Кворке, нашел еще где-то, и потом э, он попал в нашу воронку по таргетированной рекламе, э, записался на разговор со мной, э, мы с ним пообщались, он э, посмотрел наши отзывы на YouTube, и потом вот он сам оставил отзыв после нашей э, многомесячной работы с ним по обоим направлениям его бизнеса, и после этого он даже нас рекомендовал кому-то, да? ну и видео он рекомендует тоже всем. И у него подход такой, то что он закладывает деньги на потенциальную неудачу, но если он поработал с каким-то специалистом, это, кстати говоря, относится и к другим сферам его бизнеса. То есть он заказывал разработку сайта, одна, вторая компания, заплатил деньги, не доделали, заплатил деньги, не совсем то сделали, заплатил деньги, сделали как надо. Вот. Он пошагово и методично ищет тех специалистов, с которыми ему комфортно работать, и которые дают тот результат, который им необходим. Не у всех есть терпение ждать так долго, и многие, так скажем, надеются на удачу. Я бы рекомендовал использовать именно такой подход в выборе подрядчиков и заранее, заранее проверять подрядчиков перед тем, как начать с ними сотрудничать. То есть не вестись на продажные манипуляции, потому что продать могут очень быстро, очень хорошо. И Если вы возьмете какую-то диджитал-компанию, в которой есть определенный штат продаж, который, у которых мотивация – это процент от продаж, помимо оклада, то они заинтересованы вам продать. А то, что в их штате есть там один контекстолог, директолог, таргетолог, который ведет несколько проектов, и он там не успевает, поэтому качество падает либо качество его как сотрудника еще нехорошее, да, то есть он не сформировался, он недавно пришел, недавно прошли какие-то курсы, его взяли на работу, либо он работает удаленно подрядчиком этой компании. А, то есть вы должны максимально четко изучить кандидаты, если у вас ограниченный рекламный бюджет. Если у вас с рекламным бюджетом все в порядке, то закладывайте бюджет на ошибки и не парьтесь по поводу того, что... В некоторых случаях вас достигают неудачи. Вот. Это, в принципе, все, что я хотел сказать в этом видео. Если вам было интересно, ставьте лайк, пишите комментарии, задавайте вопросы, с удовольствием отвечу. На этом все. С вами был Алексей Федорцов. До новых видео.